Всем привет! Продолжаем знакомиться с питоном и знакомиться и смотреть, как можно создавать, начинать создавать какие-то простенькие игры. Цель, конечно же, этого всего — научиться программировать, а не создавать игры. Сначала надо научиться программировать, а потом уже учиться создавать игры. Вот здесь какой-то полноценной какой-то игры не будет крутой. Здесь, здесь будет что-то типа платформера, простенького, недоделанного, который вы должны будете, по идее, доделать сами. Вот. Итак, в прошлый раз мы закончили над тем, что создали элемент меню, но мы его еще не видели, конечно же. Значит, нам надо продолжать свою работу. И следующим этапом будет создание класса меню. Ну, давайте сразу же... Начнем. Класс меню создаем. Вот оно. Дальше. Создаем внутренние переменные. Default Color. Равно. Это будет вот такой. 32. 68. Это я все уже не с головы беру. Я сделал предварительные наброски. Какие цвета будут. Какие то. Какие все. Вот. Поэтому поэтому так дальше selected color равно ну как вы помните в прошлый раз у нас было мы создавали элемент меню и в котором были такие вот переменные selected и default да? то есть цвет элемента меню по умолчанию и цвет элемента меню выбранного no дальше дальше описываем конструктор в котором мы проинициализируем все наши нужные нам данные items создаем переменную да блин и это будет у нас список квадратные скобки означают, что это будет список пока он пустой дальше дальше нам нужен нужен дисплей то есть нам нужно то где мы будем рисовать то, где мы будем рисовать, мы можем получить, импортировать наш Singletons. Мы знаем в нашем Single Tones есть класс Display. Это синглтон, это объект-одиночка. Соответственно, мы уже непосредственно можем, э -э, и, как вы видите, уже из разных модулей, получать, э -э, получать этот объект. Вот, GetInstant что еще надо еще надо для менюшки как минимум а, то где начинать его рисовать соответственно центр я создаю переменную центр x а, и аналогичным образом по игреку будет то есть где-то надо посредине экрана нашего рисовать и для этого я получу от нашего дисплея следующее get screen resolution так Get screen resolution. Это у нас возвращает переменную screen resolution. А что это такое? Это у нас кортеж. К кортежу к элементам кортежа можно доступаться по индексу. То есть, нулевой элемент это вот этот. Первый элемент это вот этот. Значит, вот мы получаем get screen resolutions. Дальше получаем доступ к первому элементу, то есть нулевой индекс это ширина по x. Вот, берем, дальше. Делим на 2. То есть, грубо говоря, это середина экрана и минус 100. Ну, потому что будет, грубо говоря, середина экрана, и отсюда будет писаться наша надпись. Я сделал минус 100, то есть чуть-чуть сместил, прикинул, что э, где-то 200, может, пикселей, или сколько будет ширина занимать. Ну, по-хорошему, конечно, можно было бы динамически вычислить. Э, использовать объект фонд, передать туда текст, э, посчитать, сколько пикселей будет это все занимать. Ну, я, короче, не, не стал заморачиваться, вы хотите заморачивайтесь. То же самое сделаем по игреку по игреку так сорян какая-то смс -ка пришла вот так это мы вычислили центр э, экрана на да, где мы будем начинать рисовать что надо сделать дальше дальше я сделаю вот так вот зайду две перемены x y и сделаю вот так вот для чего это делаю а для того, чтобы сейчас упростить э, запись. Вот. Дальше. Ну, потому что сейчас будут какие-то конструкции, в этих конструкциях чтобы не было вот таких вот длинных э, названий, то я их сейчас просто сокращу на время работы конструктора. DC и SC. Это Default Color, это Selected Color. Сделаю точно так же вот со всем этим. Self дальше дефолт color и self selected color есть что надо сделать дальше а надо сделать дальше это добавить накидать а, а, заполнить а, наш контейнер наш список и темами то есть непосредственно элементами меню что собственно говоря сейчас я и сделаю делаем self items, так как это список, у списка есть такая функция append, то есть ну, добавить, грубо говоря, в конец списка, ну, присоединить. И что мы будем сюда, что мы сюда накидаем? Накидаем мы сюда элементы меню, то есть мы посоздаем объекты, объекты вот этого типа. А каждый же объект, как вы помните, уже содержит такие функции. Select, deselect, там, getItemData и все такое. Итак, чтобы создать объект, Ничего сложного нету Пишем меню э, item Дальше скобочки И создаем play Первый элемент меню Дальше default Color Selected color Дальше x, y Почему тут скобочки? Почему вот тут скобочки? Потому что это передается как один параметр Но он но это тип этого параметра кортеж. Вот, позиции. Если бы я тут написал x, y, то мы бы без скобочек передавали. А так в данном случае я передаю позицию. Позиция это что-то общее. Позиция уже будет себя включать x и y. Вот, дальше. То есть x, y мы передали. И дальше какой-то description. Давайте оставим пустое. Пока пустое. Так, и давайте вот, я так прикинул, будет 4 пункта меню. Не все, конечно, будут рабочие. Так, save load, дальше, Settings и, и, и Ехит. Ехит. Теперь смотрите, все эти 4 пункта меню, они по одним и тем же координатам будут созданы и рисоваться. Что неправильно. Поэтому давайте, я так прикину, размер шрифта у нас 48 вот, то есть, короче, по Y будем на 60 смещаться, плюс 120, между ними будет, короче, разница в 60 пикселей и 180, вот так вот. Вот так вот, дальше. Вот мы закинули в наш список элементы меню, которые потом мы будем рисовать. Что нам дальше надо? Нам надо знать информацию о том, какой текущий элемент меню выбран. Current индекс current индекс будет равен нулю то есть по умолчанию будет выбран пункт меню play а дальше дальше нам надо какие-то переменные для внутреннего использования это будет max индекс но ну, это чтобы мы когда мы перемещались вниз вверх случайно ну точнее вниз случайно не вышли за пределы списка вот Поэтому у нас будет max Мин MinIndex, Min минимальный, это у нас, понятное дело, будет 0. Так, max индекс что такое? Что, чему будет равен? Берем стандартную функцию len, которую можно применять к спискам. И передаем туда наш список. И получаем какое-то значение. В данном случае будет 4, да? размер нашего списка 4. Дальше, что нужно сделать? Нам нужно сделать, нам нужно выделить а, наш первый пункт меню. Как мы это сделаем? Смотрите, вот у нас уже в списке содержатся наши объекты, наши элементы меню. Значит, нам надо получить доступ к э, первому элементу меню. Давайте current index прямо возьмем, не нолика, а current index. И то есть в данном случае мы получаем доступ непосредственно к объекту меню э, item, да, нашего первого, у которого название play. И вызовем у этого объекта функцию select что select сделает правильно установит индекс в один это значит будет рисоваться вот вот такой элемент selected color да, а не с default color дальше дальше что нам надо сделать ну в принципе все ну почти все нам надо еще функцию э, def draw которая будет наше меню еще непосредственно рисовать и здесь мы пробежимся по, по, по, по нашему меню. In self-циклы здесь довольно простенько пишутся. Для какого-то элемента в чем-то в контейнере. Да, будет итерация, пробегаться. Ну, короче, что объясняю, так понятно. Дальше. Когда мы получаем данные, что мы получаем? Непосредственный объект непосредственно вот этот объект. Но как вы помните, я сделал функцию get_item_data. Эта get_item_data возвращает э, кортеж из двух значений: данные и позиция. Что здесь мы и сделаем? То есть мы сразу же проведем декомпозицию: текст okay. и пос равно т get_item_data. То есть вот у нас возвращаемое значение разложится в две переменные потому что мы собственно говоря здесь две и передаем да то есть это так сказать декомпозиция по-моему так называется да? разложить кортеж сразу по переменным. что нам надо сделать дальше дальше нам надо нарисовать непосредственно наш вот этот текст мы получаем доступ к дисплею нашему берем get surface то о, чем мы, то о чем я говорил да, в первом э, уроке и вызываем функцию bleed которая нам нарисует наш текст текст и позиция вот вот вот вот что еще надо сделать это мы только нарисуем наш, <coughs> наше меню а давайте попробуем что ли давайте перейдем в нашу функцию main импортнем импортнем наш наше меню <coughs> вот импортнем дальше создадим объект нашего меню давайте давайте где-то вот здесь меню равно меню вот объект то есть будет вызван конструктор, создаст объект, в конструкторе заполнятся ну, ну, запол, элементы, и все будет хорошо. И теперь нам надо где-то, чтобы было место, где мы будем рисовать наше меню. Ну, давайте его нарисуем пока вот здесь, пока вот здесь делаем место. Так, так, так, наше меню. Подождите, ну с большой буквы, да, с большой буквы. Тут тоже надо определиться, большой, маленькой. Так, ой ой Draw. Все, давайте попробуем запустить. О, вот смотрите, play, save Load settings, ехит. Ну это такой шрифт, такой я скачал, это фишка шрифта, что у него есть какой-то фон. Э -э вот, но если я стрелочками двигаю, как вы видите, ничего не меняется давайте сделаем обработку этих клавиш чтобы менялось меню и на сегодня все что нужно для этого как вы знаете любой цикл игры состоит в принципе из получения данных каких-то потом обработка данных вот тут давайте Processing. вот давайте вот тут get input дата, то есть получение данных откуда то, обработка этих данных, работа там искусственного интеллекта и т.д. и обновление, перерисовка соответственно нам нужно получить данные и обработать, то есть по факту, по факту нам нужно где-то, где-то сейчас обрабатывать э, клавиши э, и после этого что-то там поменять и перерисовать функцию Ой, в класс меню давайте сейчас добавим э, обработку event processing такую функцию. То есть это будет, об... давайте я сейчас напишу event processing вот так вот. И сюда будем передавать непосредственно event. Дальше, то есть, то есть, что, что это будет? Ну, давайте сразу же втулим втулим это все вот сюда вот сюда давайте меню event processing и передаем event туда то есть любые нажатия мышек и т.д. и т.п. клавиш на клавиатуре будут приходить вот сюда то есть мы в ивентах можем получить соответственно мы будем пробрасывать в наше меню это все добро это все добро а вот здесь мы сейчас обработаем вот значит что нам надо вот мы получаем какие-то ивенты Но надо проверить правильный ли это ивент ну тот который мы можем обработать или нет мы берем у ивента тип type и сравниваем его если это пигейм кей uh, up, то есть если это ивент от uh, вот есть кнопка Кнопку нажимаем, это кей down Event. Когда ее отпускаем, это кей up Потому что нам надо по key up обрабатывать, а не по кей down Потому что кей down можно нажать и держать. И в результате получится не очень красиво. Вот. Если это Event, отпускание кнопки, то проверяем, если Event. В справке можно узнать, узнать, какие параметры есть у ивента, это в справке почитайте, у, у ивента есть тип дальше у ивента есть кей кей это мы уже непосредственно давайте узнаем ну, на, была ли нажата на нужная нам кнопка, то есть была отпущена, а какая отпущена, нам надо кей down, да кей up это непосредственно событие, что было отпущена кнопка а кей подчеркивание, down это то, что непосредственно на клавиатуре была отпущена кнопка вниз. Ну да, вот, вот такая вот ерунда тоже бывает, фиг поймешь. Ну ничего, разберетесь. Что нам надо сделать дальше? Нам надо взять текущий item, который у нас есть, item, и у него, так, это у нас self current, current index, у него вызвать функцию... Де -select. select, как вы помните, она нужна для того, чтобы переключить на цвет по умолчанию. Вызываем deselect Дальше. Self current index плюс равно единичку. Если мы нажимаем вниз, значит надо текущий индекс увеличить на единичку. Дальше делаем проверку. Если Self current индекс больше, больше равно максимальному индексу, да, мы помните, специально переменную завели, то self current index <coughs> равен нулю. То есть это означает, если мы вниз, вниз вот так вот, один выделили, 2, 3, 4, а потом внизу нечиняем, то перескочит наверх, вот, для удобства. Потом После этих всех вычислений мы берем self-items, давайте current-index, вот так вот, и выбираем уже новый элемент меню. Есть. Теперь давайте обработаем l, даже не l, а l if. Нам же надо еще обработать кнопку, так... Вверх нажмите event, если event точка равно, так, давайте по game, k, k, up, то делаем, короче, скопирую, делаем почти все то же, но немножко не тоже То есть нам здесь надо теперь не плюс один, а минус один дальше сравнить если меньше нуля то то current index у нас будет равен чему правильно берем максимальные и минус 1 вот и все в принципе точно такое же ну да, можно сказать, здесь копипаст паст идет от одних и тех же, грубо говоря, кусков кода, но на самом деле не совсем, потому что у нас всего лишь два события. Все остальные нажатия клавиш нам не нужны. Ну все, давайте попробуем. Как вы видите, добавили обработку клавиш, а непосредственно обработка на происходит вот здесь. Вот меню event processing. Давайте попробуем, что получилось. Так, что-то я нажал и упало. Uh, да, питон это штука такая, что надо на все писать тесты. Потому что это не C++, который на этапе компиляции определит, что какая-то проблема. В чем проблема? Атрибут error. Uh, instance has no attribute menu item. Да, там его нету. Я, видимо, забыл написать букочку S. Поэтому признак хорошего тона и не просто хорошего тона то тона а здравого смысла в питоне покрывать все тестами вот потому что программа может работать и в какой-то неожиданный момент упасть только потому что вы ошиблись именем там переменной и и и и все такое так нажимаю вниз вот видите я нажимаю кнопку вниз и у нас меняется цвет менюшки то есть, визуально, визуально мы видим изменения. Ну, здесь нужно еще, конечно, добавить Enter, там Escape и все такое. Вот. Ну, думаю, тоже можно на сегодня все. А Вот. А в следующем уроке, что сделаем в следующем уроке? Добавим эффекта. Я нашел гифку красивую. И рядом будет такая гифка, то есть анимация выбранного элемента меню. Вот. Ш так сказать, добавим красивостей. Можно, конечно, по бокам еще добавить, можно еще. Это все э как у вас с фантазией и со временем. Лень делать не лень. Вот. В принципе, все. Что мы сегодня сделали? Ну, добавили обработку менюшки теперь эта менюшка у нас есть она рисуется элементы визуально меняются но пока еще не обрабатываются то есть нам здесь надо добавить обработку клавиш enter а дальше ввести какое-то понятие в каком пункте меню мы есть и что делать потому что пока у нас нету даже понятия игрового режима потому что у нас режим игры это может быть состояние игры это может быть режим меню режим паузы там может быть еще какой-то режим. Вот. Пока этого всего нету, но все впереди. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.